Добрый день господа, рад приветствовать вас на своем канале, с вами адвокат Дмитрий Бузанов. Разберемся сегодня о порядке регистрации или как согласно нового законодательства декларирования места проживания и естественно коснемся получения справки с места проживания или снятия с места проживания, что происходит. То есть опять же обратная связь от моих подписчиков. Людей, которые комментируют, которые пытаются получить, ну, вернее, оформить документы на выезд за границу Украины на постоянное жительство, стать на консульский учет, и так далее, и поставить соответствующие штампы, то есть использовать то право, которое есть у всех граждан Украины согласно статье 33 Конституции Украины. Относительно э, права выезда из Украины в любое время. Вот. Итак, э, я пару видео уже снял и порядок постановки на консульский учет удаленно и э, о оформлении документов на выезд из, из Украины на постоянное место жительства, да, скажем так. И вот возникают вопросы, что вот не дают справку, я сколько просил подписчиков, людей, которые звонили, писали ну, основания. Вот. Никто в этих центрах административных услуг назвать эти основания не может. Я посмотрел информационное пространство, кто там уже какие запросы делал, журналисты и так далее, и насобирал. В общем, ответ на этот вопрос Плюс, по ходу, когда я собирал информацию Появилось ряд изменений Как именно вчера вот Вчера появилась информация на вот, Facebook да? Может где-то у них еще есть Telegram. Но ну, В общем, ДИА, есть такое государственное предприятие ДИА вот. Они получают доступ ко всем возможным реестрам и делают этот доступ для пользователя для граждан, для нас да, более удобным. Ну, там есть свои у них цели. Ну, давайте поговорим о той цели, которую декларируют, удобство. И вот появилась информация. Видите, вот пишут мне люди: реестр не работает. Но ДИА предлагает электронный вытяг Извлечение о месте проживания в электронном виде пожалуйста в два клика я сам лично пошел и проверил это все работает но предлагаю посмотреть как сделал это э, Михаил э, Михаил э, Федоров если не ошибаюсь да, Михаил Федоров он э, расскажет лучше наверное да, про свою услугу которую они успели вот, реализовать и я включаю вот видео послушайте Всем привет! Сегодня мы запускаем новую услугу. Это возможность получить вытяг про ваше места регистрации. Теперь это можно сделать онлайн на портале Дія в несколько кликов. Хочу напомнить, что до начала войны мы запустили возможность изменить місце регистрации онлайн. И сейчас, во время войны и военного стану, мы не можем изменять місце регистрации, згідно to... Смотрите. Все говорят, мы не можем изменивать, мы не можем. И никто конкретно не говорит на основании чего, никаких норм не называет. И, ну, то есть это как... А на основании чего? Молчат. Я вам сейчас расскажу, откуда <смех> информация, <смех> вот как говорится. Смотрите, есть э, закон о свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине. И там есть статья, допустим, 12 и а статья 13. Там вот предусмотрено, что свободу передвижения в соответствии с законом может быть ограничена. Где? На территориях, относительно которых введено военное положение или чрезвычайное положение. И... Относительно ограничения свободы 13 статья, ограничения свободного выбора места проживания, опять же, в, на территориях, относительно которых, на которых введен военное положение или чрезвычайное положение. И вот э, есть еще у нас один закон, да, о, о, режиме, о правовом режиме военного положения. Часть. Первая статья 8, на которую ссылается в своем указе президент Украины о том, что ввести военное положение и обеспечить меры военного положения, мероприятия военного положения для обеспечения этого режима. И вот пункт 10, части 1, статьи 8, говорит о том, что устанавливать в порядке то есть не просто там написано да вот статья 13 мы говорим, можем законом быть ограничено это право пожалуйста да и вот как оно может быть ограничено для этого есть отсылка к этому закону и вот в этом законе установлено что в порядке определенным кабинетом министра украины запрет или ограничения на выбор места проживания, или места проживания лиц на территории, на которых введен, введено военное положение. То есть, есть порядок. Я о нем уже в самом начале снимал видео. И, ну как, знаете как, в чем фишка, да? Вот То, что я не стремлюсь там снять какое-то хайповое видео, рассказать про то, что там запрещают выезд, что-то депутаты там придумали, бредовые идеи транслируют. Они специально это делают. Для того, чтобы увести от сути, от того, что вот уже есть, уже принято, уже действует И где, на что нужно обращать внимание заранее, как говорится, подложить там соломку, да Пока не было вот этого всего, а, реестры не работают, надо было быстренько это все делать Ну ладно, и вот в этом порядке, опять же вернемся к словам Федорова Что он говорит, вот, запрещено, потому что там война и так далее так я вам скажу, как это делается. Вот он есть порядок. Вот он порядок, утвержден кабинетом министров. Как это ни странно, в конце 2021 года, ну, наверное, знали, готовили, да, ну, вот, вот вам, пожалуйста. И вот он порядок, этот установление запрета или ограничения на выбор места проживания, пребывания, места проживания лиц на территории, на которых действует военное положение. И вот тут написано, что... Часть, пункт третий, да, запроваджение, ну то есть внедрение запрета или ограничения на выбор места пребывания или места проживания лиц осуществляется военным командованием на основании указа президента Украины о ведении военного положения в Украине или о отдельных его местностях и подлежит в запрете декларирования регистрации места пребывания и место проживания лиц на территории, на которой действует военное положение. Все. То есть, первое, мы не можем зарегистрироваться. Окей. Нам для того, чтобы э, выехать из Украины на, на постоянное проживание, нам регистрироваться нам не надо. Нам надо снять себя с регистрации. Наоборот, декларируем, что мы, мы снимаем с регистрации. Идем дальше. Сня... Снятие, с задекларировано зарегистрировано места пребывания или места проживания лиц на территории, на которой действует военное положение, кроме видите, кроме снятия из задекларировано зарегистрировано места пребывания и места проживания лиц в связи с э, одновременным декларированием, регистрацией места проживания и места пребывания лиц на территории на которой военное положение не уведено Ну, я бы тут, знаете, как, так как написано Я это понимаю, что ну, речь идет о территории Украины А так как у нас на всей территории Украины То введено военное положение То якобы и снять, и зарегистрироваться не, негде Но таким образом возникает ограничение права Незаконное Конституционное право ограничено и не законом, а постановлением, которое вот этот порядок нам предлагает. Этот момент он спорный. Я считаю, что если человек выезжает на постоянное место жительства в другую страну, то он как раз декларирует о том, что он однораз выезжает за территорию Украины. Там военное положение не уведено. Пожалуйста, почему бы нет. Следующий пункт. Как это все вводится? Это не просто вот написал президент указ о том, что вот э, э, ну, мероприятия, предусмотренные э, пунктом, вернее, частью первой статьи 8 закона о правовом режиме военного положения, вперед. Нет, э, есть порядок, опять же, предусмотрен этим положением. Военное командование вместе с военными администрациями, если они созданы самостоятельно, или с привлечением органов исполнительной власти, Совета Министров Второй Республики Крым, органов местного самоуправления принимают решение о внедрении запрета или ограничения на выбор места проживания или места проживания лиц, которые негайно разумеют украинскую мову, Сразу, то есть, как можно быстрее доводит э, до сведения населения через средства массовой информации. И вот э, в решении указывать обстоятельства и так далее. То есть, я же говорю, я полностью на об этом э, снимал видео. Тут и сроки, и перечень лиц, и населенные пункты, и так далее, и тому подобное. Все конкретизируется, все конкретно указывается. Так вот, ребята. Скажите мне, кто-нибудь видел это решение, этого командования, где они что там доводят, на основании чего не работает эти, не работает, опять же, реестр? как оно не работает, если вот Федоров говорит, да вот, пожалуйста, берите доступ, кто хочет, и я пошел и взял, и я пошел и взял, и я пошел и взял, вот вчера, вот смотрите, это вот это ДИА, да, я зарегистрировался, Пошел и проверил, вот она, эта выписка, вот она, эта справка, вот она у меня статус отримана, вот, пожалуйста, я захожу, ну, я, понятное дело, я покажу сейчас всю свою информацию, мне скрывать нечего, она, в принципе, и так обо мне открыта, везде можно найти. И вот, смотрите, я загружаю эту справку, которую можно распечатывать, которую проверяют по QR-коду, и вот у меня вытяг, вот он, это я, Бузанов Дмитрий Викторович. 25.05.82 года рождения И вот смотрите, что тут пишут в этой справке Ну, почему-то у меня тут сведения отсутствуют Ну, это ладно, это другой вопрос Там выясняли, оказывается, там на 3 на тройной аромате, где я нахожусь Нет моего идентификационного номера Ну, это мои личные проблемы Смотрите, для тех, кто может быть снят с учета Смотрите, есть то, что нам нужно конкретно Для этих людей, о которых я говорю, которые хотят выехать вот смотрите, вот в этой колоночке, в этом столбике, да, вот написано сведения о снятии с задекларированного, зарегистрированного места проживания в связи с оформлением документов для выезда за границу на постоянное место проживания. Остав, э, ну, оставление на постоянное место проживания за границей и с указанием э, названия страны. Тут пишут название страны и сведения, когда там снялся. Вот здесь нужно, чтобы у вас. Появилась информация. И возвращаемся к тому порядку, о котором я говорил, что когда мы снимаем, декларируем снятие с места проживания и указываем страну, куда мы выбываем, то вот оно как раз все сходится. Вот, вот оно как раз все сходится. Понимаете? Вот оно, ДПД, а все работает. Ну, давайте вот э, разберемся, что рассказывает Михаил уже до конца, да, дослушаем, вот тут у него короткое видео, как это делать, я не стал показывать сам, да, как это там, регистрироваться. Он сейчас все расскажет. Я вот отступление сделал, разъяснил, давайте, его, давайте ему слово дадим теперь. Але, цей вытяг можно отримувати, и, до речи, цей вытяг потрібен для того, чтобы отримать каждую четвертую послугу в нашей державе. Звичайно, что мы працюем над тем, чтобы взагалі прибрати витяг и кожна основа могла в режиме онлайн проверять там, або автоматично, або в кілька кліків в вашу місце щоб ви взагалі нічого не показували, але на сьогодні, щоб офлайн відкрити банківський рахунок, або, наприклад, влаштувати дитинку в дитячий садочек, ще потребується ця довідка. І ми спростили процес отримання її. Зараз ви подивитесь, як це працює. Ми відкриваємо за вами портал Дія. Потрібно або зареєструватися на порталі, або авторизуватися, я вже зареєстрований, тому я натискаю кнопку «Войти в кабинет». Для авторизации я буду використовувати ДИА-підпис. Хочу напомнить, что эта технология позволяет генерировать электронный подпис в смартфоне. Не потребуется... Смотрите, друзья, я не рекламирую эту всю штуку с этой ДИА-підписом и так далее. То есть, я вообще сам по себе такой человек, хоть я и юрист, я стараюсь, чтобы у меня было меньше контактов с государством. И даю им только те данные, которые вот, я не могу обойтись без этого. да. То есть, э, как-то так. Ну, для того, чтобы вот показать, как это работает, вот, пожалуйста, видите, я показал, у них даже, ну, получается, у государства нет информации о том, где зарегистрирован. То это подтверждение моим словам, как говорится ходите, біометрия вашего обличчя проверяется с біометрией обличчя в демографическом реестре, генерується підпис, и через QR-код вы можете подписывать любые документы. Я ввешел в дію. вот в меню можно дия подписи вы видите, что он у меня згенерований. натискаю QR-код, читаю QR-код, подтверждаю, клипы один раз очима, подтверждена моя особа, код, пароль, все. Тобто зараз я авторизувався на портале Дія, ви побачите, відбувається така магия, авторизация. Далее, у меня есть вкладка витяг с территориальной громади. я натискаю отримати витяг, это, рахуемо, один клик, Відкривається. Витяг з реєстру територіальної громади. Я перевіряю информацию. Так, це я, моё призвищение, я по батькові. Так, це моє місце реєстрації. Натискаю. Готово. І тепер все. Послуга отримана. Теперь я можу увейти в свой кабинет и побачити витяг. Вин прийшов. Ось він так виглядає. Его можно завантажить, его можно зберегти на телефон, его можно отправить в будь-якій установі, где потребуется цей витяг. И, до речі, ця установа сможет проверить через QR-код действительность документа. Тобто не нужно какие-то там печатки, какие-то там еще заверять десь у нотариуса. Просто через QR-код установа может проверить действительность этого документа. И, до речи, мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать возможность отримати витяг в самому застосунку дія без использования портала. Тому продолжите слідкувати за тими услугами, які мы запускаємо, запускаємо для вас. Миру нам и швидкої перемоги. Побачимося. Ну вот смотрите, видите, как все просто. Действительно просто, я говорю, я проверил, я был удивлен. Вчера вечером, раз такая думаю, Ля, как раз мы в этом копаемся. Люди пишут, возмущены, что вот там, а вот не дают эту справку. Дают. Вот. По поводу снятия с регистрации. Да, то есть, справку дают. По поводу изменения места проживания, пока горят, типа, не работает. Но я вам скажу так: согласно закону, вот мы только что почитали порядок да? Если мы декларируем безопасное место проживания То есть там ту территорию, на которой военное положение не введено А это как раз вот другая страна, пожалуйста Почему бы нет, как говорится Думаю, тут, тут все подходит Еще, ну на чем, на чем я еще мог бы остановиться Вот есть, смотрите, закон о предоставлении публичных электронных Услуг относительно декларирования Регистрации места проживания Украины Там нет никаких э, Запретов на есть, На время военного положения Не выдаем справку там Запрещено Ничего больше нигде вы не найдете Это только в этом вот порядке Но еще у нас есть Кабмин Который знаете как э, Почему-то в режиме военного положения Он перебрал на себя функции Законодательного органа И взял и выдал незаконное постановление. Вот. Э -э вот опять же э -э постановление согласно этого закона, который я называл. И вот есть постановление, которые регулируют порядок, декларирование и регистрации места проживания и так далее. То есть все вот это за ну, урегулировано. Получение этих справок и так далее. Вот есть это постановление. Все ссылки я добавлю к видео. Все вы можете потом самостоятельно смотреть. Э -э они взяли они, это Кабмин, и просто взял, остановил сроки предоставления административных услуг и выдачи документов разрешительного характера. Вот. От 28 февраля 2022 года, номер 165. И тут написали, что остановить сроки предоставления, кроме сроков предоставления административных услуг, в сферах государственной регистрации юридических лиц, физических лиц предпринимателей, государственной регистрации, Вечных прав на недвижимое имущество, их ограничений, обременений, государственной регистрации актов гражданского состояния с субъектами, лицами, которые действуют, проводят деятельность во время военного положения административных услуг субъектами их предоставления на сроки выдачи разрешительными органами документов разрешительного характера на время военного положения в Украине. Так вот, единственное, что, на что они могут ссылаться, это то, что, видите, сама услуга не приостановлена. Просто приостановили сроки. То есть, сам, по срок, если сама услуга, да, по срокам, сама услуга о оформлении документов для выезда за границу на постоянное жительство, она по срокам 90 дней. То есть, и так, в принципе, не, не быстро то есть можно подавать документ, я о чем и говорю вам, подавайте документы если вот вы хотите сейчас снять себя с места проживания до этого, если у вас ну, не сняты, может быть кто-то сейчас зайдет из вас в реестр и там будет, будет написано снять с места проживания, может быть такое, вот. но берите эти все справки, прикладывайте начинайте оформлять Опять же, документы для выезда за границу На постоянное жительство вот. Начинайте это делать Уже сейчас вот. С боем, со скрипом Собирайте документы согласно перечне Подавайте, пускай они вам отказывают Ссылаются на что? Ну, например, на вот это постановление Все, мы тогда, если вы захотите Это нужно обжаловать Почему такой беспредел? Я вот сижу в этом информационном пространстве И думаю ну, всех ограничили в правах. Никто в суды не подает. Ничего не это. Ну, я же смотрю, у меня ж много знакомых юристов, адвокатов, правозащитников. Да, я вот там в Фейсбуке там смотрю, в Телеграм и подписан. Вообще никто ничего не шевелится, всех устраивает, получается. И еще сегодня новость появилась о том, что вообще изменить место регистрации в Киеве можно будет офлайн. Вот. И написано, раньше это была услуга призупынена. Ну и опять же, нет никакой конкретной ссылки. Вот ссылается это информационное агентство, ну этот сайт, тоже читаю здесь информацию. На урядовом портале децентрализация. И вот я перехожу на этот урядовый портал. Нигде берем, мы допустим, переходим вот. Регистрация декларирования проживания И что? И нигде не написано, на основании чего прекратили эту услугу. Вот то, что я вам сейчас вот это вот рассказал, как должно быть, что должно быть решение военного командования, да, что должен быть четкий перечень лиц, кому запрещено и так далее, все это должно быть опубликовано. Никто на это не ссылается. Вот. А этого нет. То есть они все считают так, что если выдали указ президента о военном положении, и военное положение, ну вот прямо вот так, да, там тетя какая-то в ЦНАПе, или где, куда вы там обращаетесь, все, в миграционную службу, военное положение, и все, я ничего. Ну, ты зарплату получаешь? Получаешь. Порядок есть предоставление услуги? Есть. Если военное положение, то должно быть... То, о чем я говорил Решение командовать Доведите до сведения Если не опубликовали Укажите, что согласно решению командования Такого-то, такого-то Военной администрации Такое-то, такое-то решение Таким-то лицам запрещено Мы пойдем, возьмем это решение И обжалуем в суде Подадим в суд Понимаете, в чем фишка Все молчат, никто не обращается Это все отслеживается Поверьте, каждый вот этот вот иск если он там один, если их там масса это реакция общества. Вот как петиция, да, видите, как забуксовал с ответом президент. Они обдумывают ответ. Но однозначно, это очень э, и точечно информация появляется. Я вижу, он там прокомментировал, э, как, почему не запрещали выезд К тому же Порошенко, хотя не называли его фамилию. Прокомментировал, что вот как чиновники, если там уезжают. Ну, в общем. Тоже это такое все. Болтование ни к чему. Я старался в этом видео вам разъяснить а, э, об этом вот, порядке декларирования, регистрации, места проживания, как это происходит в военное положение во, во время военного положения. Вот. И я считаю, что э, сейчас законных оснований для того, чтобы э, люди могли сняться с регистрации и вы Выехать в другую Страну Безопасную для Так люди считают, что для них это безопасно Никаких ограничений нет Законных Все Если это видео было полезным Хоть оно и 25 минут длится Ставьте лайк Подписывайтесь, делитесь обязательно Очень мало подписчиков на канале Очень мало И меня это расстраивает Иногда думаю может оно не надо никому. Снимать э, хай, хайповые э, видео про то, как что там безуглое или другие депутаты придумали. Но м, они, мне кажется, они специально это делают для того, чтобы запомнить это информационное поле. О, как все плохо. Вот они такое там лишать гражданства 10 лет. Э -э, поверьте, э -э, ну, цель этого канала дать пользу практическую каждому Зрителю, подписчику, вот, вы всегда можете написать вопрос к этому видео, я на него отвечу, это абсолютно бесплатно, компетентно буду отвечать, разбираться предварительно, если надо со ссылками на законодательство, ну, если там очевидно, да, там, допустим, вопрос да-нет, ну, естественно, отвечу да-нет, вот, если какое-то надо будет разъяснение, ну, только не пишите какие-то теоретические вещи, вот. Я это не люблю, там, гипотезы какие-то разбирать Конкретно, вот, конкретно ваша ситуация, ситуации В вашей ситуации какой-то вопрос Пишите, я всегда отвечу Если вы хотите, чтобы эта информация была защищена адвокатской тайной Звоните, пишите мне в контакты, которые есть в описании к видео Ну, тогда это будет платно вот. Сумма посильная каждому Ни, Я не ломлю никакой-то там дурной чек За, ну, военное положение Поэтому спасибо еще раз тем, кто подписывается. Всего вам доброго.